Здравствуйте, я Царева Анна Ивановна. Я прочитала в газете «Семеновский вестник» рекламу о Нижегородском кредите и воспользовалась этим. Мне много отказывали, и почта банк ходила, тоже отказывали. И я пришла сюда. Тоже немножко были опасения, но они были напрасные. Здесь такие хорошие девчата работают, прекрасные, и вы знаете, мне они, вот в один момент они не все сделали прям оперативно, все, я очень довольна, у меня даже нет слов, какие здесь работают люди, и я вот, знаете, даже призываю всех вот сюда, чтобы, приходите сюда, вам ну, не откажут, ну, конечно, если у вас нет там где-то хвостов, приходите уж, Марина Витальевна – золотой человек. Она, Вы знаете, человечность. У нее есть заложено вот это все. Вот только вот здесь вот и работать таким людям. И Оля, да? И Оля, тоже хорошая девочка. Она тоже все прям, они вот все разъяснили, как и что все это. Я очень довольна. Пожалуйста, приходите. Приходите сюда. Вас прям ну, доброжелательно все примут. вырезаем